Здравствуйте, уважаемые слушатели! Хорошо, что я не стала делать видео по периодонтитам сразу же за тем, как сделала видео по пульпитам. Сейчас у меня буквально недавно было две платные консультации, где люди действительно обратились с достаточно сложными случаями. Еще раз объясняю тем, кто просто хочет халявно ну, проконсультироваться, либо по каким-то таким несущественным поводам, я не буду принимать такие консультации и не буду не оплачивать и не обращаться. Пусть обращаются ко мне люди, у которых, которые действительно попали в сложную, в сложную ситуацию, у которых зубы не идут в лечение, которые запутались в лечении, не понимают, кому платить, кто говорит правду, кто неправду кто их обманывает, кто может быть действительно говорит, может быть у них действительно какие-то сложные ситуации. К сожалению, не знаю почему, но сейчас врачи плохо, плохо ориентируются в таких ситуациях, даже уже врачи с опытом. Поэтому вот с такими людьми я буду работать именно на платных консультациях, потому что сами понимаете, что даже и мне самой, в общем-то, очень интересно расследовать сложные случаи. Сложные случаи, когда ситуация выходит за пределы учебников, когда нужно уже применять именно голову, когда нужно подумать, применить именно клиническое мышление. К сожалению, от чего сейчас отучают наших новых, новоиспеченных врачей, это от того, чтобы у них было чисто клиническое мышление. Их учат только своим узким специальностям. Я слышу очень много гадостей в свой адрес по одной простой причине, что я хорошо разбираюсь во всех областях стоматологии. Вот что я удаляю точно так же, как и лечу зубы. Я могу запротезировать. То есть я сторонник того, чтобы лично ко мне пришел человек. Я его взяла и от начала до конца сделала. То есть я пролечила, если нужно удалила, если нужно пролечила. Мы делали и операции, мы делали и простые удаления. Вот, так что на моем опыте всегда много. Единственное, что я не делала одно время, я не протезировала. Просто у нас до такой степени был я бы сказала очень плохим словом а по ортопедии профессор некий такой Обалмасов он настолько ну, в страхе держал весь наш институт и всю кафедру стоматологии вообще говорю всех стоматологов и очень много хороших ребят в общем-то вылетело по его при... именно потому что он закобызился и не оставил этих людей не пропустил через свои зачеты вот, Что я больше 10 лет не занималась протезированием, даже не хотела о нем думать. Но могу сказать только одно, что это заставило меня вот на тех подумать, начать и задуматься о возможностях качественного лечения зубов. То есть, чтобы не заниматься постановкой коронок, еще раз всем говорю, что я категорически против коронок. Потому что коронка – это крайний случай, это крайний метод. Коронка вообще – это груб для зуба. Но если действительно коронка делается правильно, если она стоит правильно, то это все хорошо. А если коронку делают так спустя рукава, что под коронкой гниют зубы, это говорит о плохом качестве, о, плохом, о плохих знаниях ортопедии, о плохих ортопедических навыках у того, кто протезирует, то, конечно… Заниматься этим не стоит. То есть, я почему я категорически против коронок, потому что у нас одно время я еще застала те времена, когда композитные материалы только появлялись, когда у нас появился эвикрол, первый химический эвикрол это для нас было счастье работать с Вот И кроме эвикрола больше не было ничего, эвикрол стоял только у главного врача. Мы, мы могли, конечно, его взять, но не до такой степени часто, как этого хотелось бы. И поэтому я решила, что надо учиться спасать зубы, потому что цементы не решали вопросов, а коронки тем более. Коронка... Я всегда, в общем-то, считаю так, что нужно ткани максимально сохранять свои. И никогда не понимала, что люди гонятся за эстетикой и ради эстетики портят на венеры, портят на корунке на металлокерамику, портят вот она, хочет себе красивую улыбку, чтобы у нее вот эта вот улыбка, как у негра, такие вот белые зубы были и все это проще, когда не зимой ходят, загорают, делают себе белые керамические улыбки неестественные, качают силиконовые груди. Я категорически против таких вещей. Это все ненормально, неестественно, но в в принципе, это все пройдет, все эти нормы, все эти манипуляции, они все пройдут. Конечно, не так скоро, как хотелось бы, это все успокоится. Просто сейчас время войны, время ненормального психического состояния людей, война это всегда ненормально. <coughs> вот. Поэтому все вот эти синтетические препараты <coughs> и все, все синтетические вот эти вот накладки себе на, на свое тело, а также в полости рта. Это придумали те, кто хочет на вас хорошо заработать. Что такое американская система стоматологии? Безусловно, она развита очень хорошо, но в основном это система отъема денег, система вымогалова, как говорится, денег. И сейчас наши наши кабинеты, особенно вот и московские, действительно скорбленные кабинеты. Вот, и вообще все вот эти крутые кабинеты, они занимаются чистым простым вымогалом. Хочу еще предупредить сразу людей, которые ищут, решают вопрос, пойти ли им в простую поликлинику или лечиться им в каких-то кабинетах. В общем-то, мой опыт мой опыт показывает, что те кабинеты, которые так вот... У нас клиника эстетическая, стоматология. Вы знаете, ну как ты корову не назови, она все равно будет коровой. Она все равно будет только давать молоко. Какие бы зубы ты ей не поставил, какие бы золотые рогаты ей не сделала, все равно будет давать только молоко. Она не будет тебе как какать золотом, понимаешь? Вот и здесь то же самое. Как бы не был назван кабинет, как бы он красиво не был расположен, но это кабинеты в этих кабинетах вы можете, вы можете получить только самую обычную стоматологическую помощь. И причем я бы сказала, что достаточно весьма низкого качества. Как бы вам хорошо и красиво ни расписывали, какие бы адвокаты за этим не стояли, так, пришел опять. Вот, придется... Пришлось объяснить, что надо уходить отсюда. Вот, какие бы адвокаты за этими клиниками и не стояли, но вы там не получите, именно здоровье и качественные помощи вы там не получите. Я как-то сделала один эксперимент, я поняла, что существует определенная схема. Я вам немножко сейчас хочу объяснить, почему вы не получаете качественной помощи в крутых клиниках. Значит, я увидела, я посмотрела мою рекламу именно по работе, по, по предлагаемому, то есть кто там предлагает какие-то вакансии, все. и вдруг увидела, что клиника эстетической стоматологии предлагает работу. То есть, ну, обычно в таких клиниках, если они создаются, то простых людей туда не берут. И простых врачей, и простых там. Это уже создается, делается для кого-то. Вы знаете, ради интереса. Меня разобрал очень сильный интерес. Я думаю, дай-ка я позвоню. Да-да, нам вот нужны стоматологи. Да-да, мы вот у нас не успеваем. Короче, я прихожу туда. Я открываю рот. Совершенно навороченная, с, с последним словом техники клиника. Ну, уходит, естественно, там какой-то главврач, естественно, до 30 лет. Ну, вот это у нас уже такие крутые, уже те, у кого менталитет повернут в, голову, в сторону денег. Говорю, Здравствуйте, так и так, хотел вам поговорить пришла ни от кого, я пришла сама по себе и говорю, ну, я хотела поговорить, вот видела ваше объявление, не стала ничего, говорю, вам нужны, говорю, врачи. Ой, да-да, да-да, нам нужны врачи, да, я говорю, а что такое, я говорю посмотрите, какая у вас клиника, я говорю, что у вас врачи уходят, потому что вы запомните, что если из таких клиник уходят врачи, значит, просто-напросто клиника врачам не платит. Самый простой вопрос. Ну дальше вот мы начали разговаривать. Я говорю, да, да, вот у меня, говорю, стаж, у меня уже большой стаж. Вот как вы считаете? Я говорю, да, нам надо на вас посмотреть. Ну, и я поняла, что вот тут мы подошли к той изюминке, которая была нужна. Я говорю, пожалуйста, посмотрите. Так, я говорю, какие ваши условия? Вы, значит, на нас неделю будете работать. Мы должны посмотреть, какие у вас результаты. Все, я говорю, скажите. Я говорю, ну, хорошо, вы хотите на меня посмотреть. Неделю я работаю. А я что, неделю, говорю, должна стоять в смене? Да, вы будете работать неделю, значит, по смене. Как обычная смена, все. То есть, вот вам и смысл вот этих крутых клиник. Клиники берут обычно бесплат... ищут себе бесплатных рабочих. То есть они зазывают. Да-да-да, нам надо на вас посмотреть. Естественно, человек старается, человек что-то делает. А в результате через неделю ему говорят, вы знаете, вы нас не устроили, объяснений мы вам никаких давать не будем, вы нас не устроили, идите отсюда. То есть таких дураков, как ты, вот такая, я посмотрела, там, ну, работает, наверное, один-два врача. Там и хирургический кабинет, там и имплантаты делают, и все. Работает только один-два врача. Я у них еще поинтересовалась. Я говорю, а у вас учредители? Да, там у нас москвичи учредители. Я говорю, ну, мне все стало сразу ясно. Поэтому, уважаемые девушки, уважаемые э, молодые люди или э, женщины уже вот старшего возраста, моего возраста, не идите не, на красивую вывеску, никогда не кидайтесь. Идите в обычный. Скромный маленький кабинетик, который наверняка является частной собственностью вот этого врача, который там работает. И который уже никуда не уйдет из этого кабинета. Потому что все вот эти крутые кабинеты, это есть повод содрать с вас безумные деньги, а врачей использовать как рабскую силу, обычную рабскую силу. И эта схема к нам пришла из Москвы, из вот этих вот, из наших крутых Санкт-Петербургов, из наших крутых Московий всяких. Понимаете, поэтому... А если вы ищете на периферии, то начинайте обычно, как правило, с обычных поликлиник. Не надо искать, не надо изобретать колеса, оно уже изобретено. Понимаете, просто поменялась у нас система, у нас поменялась схема. Все хотят зарабатывать, нас стали обманывать. Вот, поэтому мой возраст, конечно, люди, ну, есть те, кто пошел по пути обмана. Вот, но в основном это люди, которые живут честно, которые понимают, что зарабатывают деньги надо честно. Но, к сожалению, деньги сейчас идут к подонкам. И поэтому вот эти подонки сейчас, если у тебя нет каких-то навыков, если у тебя нет связи и всего прочего, то никаких денег ты зарабатывать не будешь. Отсела, может быть, тебя месяц. Подержат вот так вот бесплатно, используя, пока тебя можно испол бесплатно использовать. Вот, тебя будут держать бесплатно. А все остальное это уже... «Дело техники и дело навыков». Ну, в общем-то, я им сказала так, что, говорю, вы знаете, собственно, работать я там не собиралась. Я просто прекрасно понимала, я просто хотела понять, почему такая клиника навороченная дала в какой-то газете, обычной газетенке для объявлений, дала объявление о вакансиях. Потому что устроиться в хорошую, да, тем более такая, я как вошла, я там просто ахнула. Кругом стекло, кругом керамика, кругом, ну, красота. Техника, кругом эти самые ну, мониторы, все, там микроскопы, там такое навороченное оборудование, и они, дают, это самое, и они дают объявление о вакансиях. А когда я поняла, что они собираются использовать врачей как бесплатную рабочую силу, то говорю, я сразу поняла вот эту схему. Вот, поэтому, уважаемые э, девушки и парни, чтобы вот особенно те двое, которые вот консультируются, у меня сейчас платно, чтобы вы не попали такую ситуацию, в какую вы попали, учтите, пожалуйста, вот эту схему в стоматологии и не попадайтесь на вот такой развод. Потому что, когда врач работает бесплатно, тем более, что этого врача вы потом не застанете, вам нужно, чтобы вы в первую очередь имели с врачом контакт, а не с этой клиникой. Вам нужен врач и хорошее расположение врача, чтобы врач хотел вас вылечить. А не то, что вы пришли в клинику, я потом с адвокатами, я потом с этого врача. Ну и что? Ничего. И что вы получили? Вы получили то, о чем вы мне рассказали. Вот сейчас буквально на днях. На этих э, платных консультациях о том и, и ваших слезах, и о том, как вы плакали, что вы не знаете, что теперь делать. Ничего. Решение всегда находится. Мы всегда найдем с вами решение. Просто единственное, что я вам говорю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тут для второй мышки. Вот, поэтому мы закончили такую, в общем-то, профилактическую беседу по факту того. Мне, конечно, хорошо, пусть они делают, у меня будет больше клиентов на платных консультациях, потому что мы будем разбирать, проводить разбор полетов и выяснять, что же это, что же сделали правильно, что сделали неправильно. Еще большая просьба, все-таки собирайте или записывайте на видео то, что, ну, держите при себе, по крайней мере, то, что говорит вам доктор. И еще... Всегда требуйте от докторов, если вы платно лечитесь, чтобы вам все объясняли, все, что вам делают. Вот И сами тихо, спокойно записывайте это на видео. Вот, кстати, молодец девушка, что сделала нам вот, это, вот эта запись. Она просто держала это вот, ну как, лежала, держала, и я, по крайней мере, услышала, что говорил человек. Из этого я могла сделать вывод, что ей делали, и... Что конкретно нам надо делать дальше? Потому что еще, если вы объясня, на платные консультации хотите попасть, позаботьтесь о том, чтобы у вас были снимки. Вот обычные снимки. Я вот, допустим, снимала, делала снимки в поликлинике себе, когда у меня возникла проблема. И потом вот этот снимок, они мне хотели бы вот на отдельную бумагу. Я говорю, подождите, дайте, ну у меня iPhone. И iPhone очень хорошо четко щелк этот снимок прямо на компьютере. Там Я щелкнул этот снимочек. И вот у меня этот снимок пока есть. Вот, вот такие снимки, они очень удобны, потому что вы всегда этот снимок можете куда-то переслать, перекинуть, и так вам придется фотографировать. Вы сами там можете сделать ярче, бледнее, там какое-то место выделить. В общем-то это очень-очень удобно. Компьютерные снимки это очень, очень удобно и удобно в плане того, что вы можете там же щелкнуть их на, фото, на, э, свой, на свой смартфон. Если у вас таково имеется, ну сейчас уже большинство имеют такие, потому что фотографии и видеозаписи делать надо. Вот, поэтому вот это вот самый хороший выход в плане того, что если вот вы действительно оказываетесь в ситуации в которой вы не можете сориентироваться, делают ли вам правильно, куда вы попали, э, что вам вообще делать дальше, куда вам идти, куда вам бежать, почему болит, болит, болит, и начинают все больше и больше и больше. Особенно если, когда начинает опухать, и вам ничего не делают. Э, ну, то есть, ну, опухать что? Вы, вот вам лечат зубы, вдруг щека начинает опухать, и тоже начинается перистит. По периститам я сделаю отдельное видео, чтобы вы могли, пере, э, вы могли разобраться, что, где и когда. Надеюсь, я вам все четко и ясно объяснила по поводу платных консультаций, по поводу схемы в стоматологии, которые часто практикуются. Вот, не обижайтесь на врачей. Всем надо зарабатывать деньги. Что ж, все мы люди, все мы человеки. Раз нас государство поставило в такую, извините меня, задницу опустило, что ж, из этой задницы вылезать только нам. Никакому государству мы с вами не нужны. Мы, оказывается, с вами в государстве уже давно числимся мертвыми. Поэтому... Смотрите, как бы, я сейчас очень много видео просмотрела по этому поводу, вот, я была, конечно, в ужасе, я поняла, для чего затевалась вот эта великая афера Эрефия, великая Эрефия, подписанная Медведевым в Лондоне, вот, и почему Англия уже претендует на земли, которые Николай II подписал, вот, когда-то когда там... Вот, у них свои дела, а у, а у нас свои дела. Все-таки людей они не могут игнори игнорировать. людей И великий обман всегда рано или поздно раскрывается. Вот. А теперь давайте перейдем к нашим периодонтитам. Периодонтиты бывают фиброзные, гранулирующие. И гранулематозные периодонтиты. И что самое главное, периодонтиты бывают острые и хронические. Но ну, чаще всего мы имеем дело с хроническими периодонтитами в обострении, которые через некоторое время у нас обостряются. Но это наработанная практика. Никуда мы от этого не денемся, люди у нас не, не научены, но ну, сейчас, конечно, люди научены, но опять же, люди учатся, как им бесплатно лечиться, как им можно поиметь с врача, допустим, деньги полечиться, заплатить деньги, потом, чтобы и тебе потом заплатили. Люди не хотят лечиться просто так, у нас уже все теперь начинают воровать, обманывать, у нас страна полностью стала жить на воровстве. На обмане, на воровстве, на каких-то... Везде кто-то ищет лохов. Вот. И когда сам оказывается в лохах, то считает, что его обидели, когда он сам другого обижает. Вот. Он считает это нормальным. Поэтому надо воспринимать эту систему нормальной и, здоровой. нормальной и здоровой. Значит, После того, как вам вылечили периодонтит, вы считаете, что у вас нерва нет, и вам можно спать спокойно. Так вот, уважаемые товарищи, вот такие ранее леченные зубы, как это называется в стоматологии, э -э -э, передонтитные, ранее леченные пульпитные зубы, которые потом переходят незаметно в стадию хронического периодонтита. Если вам вылечили пульпит и вам поставили пломбу, все, то зуб автоматически переходит в стадию хронического периодонтита. Как бы там кто не защищал какие диссертации и как бы там кто что ни говорил, но все равно хронический передонтит там есть и со временем особенно если вам лечат если вам сразу пломбируют зубы после пломбирования каналов и зубов у вас зуб дает боль при накусывании, потом он успокаивается. Можете успокоиться, через несколько лет у вас начнется, у вас будет периодонтит, либо там вырастет гранулема, которая со временем вам даст обострение. Такие зубы, если у вас есть такие зубы, и зуб болел, зуб беспокоил, такие зубы надо держать периодически под контролем. Сейчас вот единственное, что хорошо в этой системе, что вы можете пойти в поликлинику и за свои собственные деньги сделать совершенно спокойно себе снимок. Раньше нужно было идти к доктору, брать направление, а сейчас ну, можно, можно и бесплатно это сделать. Вы идете по острой боли, говорите, что у вас болит этот зуб, доказать никто ничего не может. И вам дают направление на снимок. Вот таким образом по УМС вы это, делаете этот снимок бесплатно. Я считаю, что чем снимки делать заплатно, то почему, если это можно сделать бесплатно, то почему, почему я должна платить свои собственные деньги за тот снимок, за снимок за те услуги, которые мне, в общем-то, должны оказывать, и мне должны и должны мне их, в общем-то, предоставлять в полном объеме. <coughs> вот, это вам еще один лайф, лайфхак, как сделать снимок бесплатно в поликлинике. Вот, значит, эти зубы вам периодически надо делать, надо контролировать рентгеновскими снимками. Все эти снимочки подписывать и хранить у себя, где-то, ну, снимочки раньше мы хранили у себя подписаны. теперь это где-то в какой-нибудь папке, там, фотографии, снимки, это само зубов. Желательно еще и сделать снимочки снаружи в полости рта, если вы можете это делать, а вы можете сделать это, то есть делать снимок полости рта, как себя ведет, какая десна, как она выглядит и, и так далее. Потому что в результате воспаления периодонта может развиваться еще воспаление и слизистой оболочки, и пародонтиты могут возоб... развиваться еще тут же к этому, ну все это, это взаимосвязано. Вот, и зубы могут опухать, потом возникают периодонтиты, чтобы вовремя разобраться, где, что, как и когда, ну и что нужно обращаться, что у вас уже возникла необходимость э, в обращении к стоматологам, вам нужно делать вот эти снимки. Но снимки, конечно, показывать периодически доктору, и, и желательно, желательно контролировать это дело с одним доктором. Если вы кого-то считаете, если вы кого-то назначаете, вот мы уже э, молодцы, вот девочки уже не первый раз ко мне обращаются, Естественно, повторные консультации, они уже не будут стоить как так дорого, как, как они стоят первые. Но они периодически, вот смотрите, вот у нас вот так и вот так. Я говорю, покажи снимочки, покажите снимочки, да? вот покажите снимочки после. Вот, и люди проконсультировать тихо, спокойно, потому что где нужно, я сразу говорю, что нужно действительно идти и быстро решать вопрос с этим делом. Значит, дальше. Очень часто встречается такой вариант, что люди приходят на прием к доктору. И доктор говорит, ой, вы знаете, а я не могу определить у вас, это у вас пульпит, какой у вас зуб болит, там, вот у вас один нормальный, другой по пломбе и так далее. Уважаемые люди, значит, для этого у доктора стоит такой аппарат. Называется он электроадонтометр. сейчас электроадонтометры. Сейчас электроодонтометры, они совмещаются с апекс-локаторами. В общем, сейчас очень много навороченных всяких. Но электроадонтометр есть в каждом кабинете. Это обязательно. Что такое электроадонтометр? Это препарат, ой, препарат опять, аппарат, который измеряет возбудим, порог возбудимости пульпы, зуба. Значит, есть если 20-30, это кариозная пол вернее не 23. если больше 20 это уже пульпитное, то есть там есть воспаление нерва там годринозная фибринозная а если уже больше 100 показатель больше 100 то у вас уже явно это самое, там уже явно периодонтит нерв сгнил либо это самое и вас беспокоить может этот периодонтит вот. Всегда можно разобраться, кариес там или пульпит, вот, измерив, сделав вот эту вот электроодонтометрию. электродонтометрия очень хороший результативный метод, показатель. Также очень хороший препарат, если, если вам пломбируют с помощью апекслокатора, тоже это очень удобно, это очень приятно. Вот, есть также и другие препараты, есть и, дру, и другие аппараты, вернее, которые аппарат для определения вот этих нескрытых не креозных полостей это Все это очень удобно. У стоматолога это все есть. В любом случае, наработки стоматолога. то то есть а то, Понимаете, как вы пишете или вы говорите, вы приходите на прием, а она вам и говорит, вот вы знаете, вы мне скажите, что вам делать. Ну так в таком случае давайте садитесь на ее место и делайте. В чем дело? Чем вы тогда от нее отличаетесь? Если она имеет диплом, она не может с вами разобраться, и стоматолог не может с вами разобраться, он это или она. Вот, поэтому это очень хлубые такие ситуации, потому что в таких ситуациях я рекомендую сразу идти к начальнику. Если это обыкновенная поликлиника, все, вызывайте начальника, скажите, зовите сюда за мы разбирайтесь, уже разберитесь. Как это вы, стоматологи, вы не можете понять, что у меня болит? Потому что такого не может быть. Есть триггерные зоны, если это этот самый, если это невралгия. И невралгии сейчас могут быть. Сейчас в силу того, что у нас ухудшилась подготовка стоматологов, кстати, Могу сказать только одно, что очень много приходит людей с проколотами, стволами не, э, нерва, то есть с травмой, травмируется при анестезии иглой ствол нерва. При, правильной, э, при правильном, э, как это сказать, при соблюдении э, методики анестезии на нижней челюсти, человек никогда этого не сделает. Но за всю мою жизнь мне никогда не было, чтобы я травмировала иглой, Ствол нерва. Конечно, я понимаю, что это... Но существует даже методика такая. Есть методика, когда игла идет впереди, анестетика. А когда ты уже чувствуешь носом, что тут что-то чем-то пахнет, то тогда в таком случае выпускаешь сначала анестетик, потом продвигаешь иглу. Опять выпускаешь анестетик, потом продвигаешь иглу. Анестетик просто раздвигает ткани, и ты проходишь, и ты не травмируешь нерв. Вот, Поэтому, ну, не знаю, всегда нас учили, мы всегда делали правильно, потому что анестезия сейчас... На нижней челюсти делается очень странно, почему-то сейчас очень любят мандибулярную анестезию, потому что она, в общем-то, более такая простая, и там не надо никаких навыков. Но хотя, с другой стороны, вот еще раз объясняю, мне сделала мандибулярную анестезию уже преклонного возраста врач, ортопед, скажем так, за отделением, где я работала, Обезболилось абсолютно все, кроме того зуба, который надо лечить. А мы собирались там депульпировать зуб. И когда я вот это увидела, я у него просто повернулась, напрямую сказала, говорю, извините, пожалуйста, объясните мне, вот как вы сделали вот эту анестезию, чтобы я, говорю, так делала? Но у меня, говорю, обезболилось все, но, говорю, зуб не обезболился. Зуб живой, зуб чувствует, а вокруг все тим, все мертвое». И я видела, что он делал мандибулярную анестезию. Потому что тогда, когда учили нас, мы пользовались только тарусальной анестезией. Мандибулярную анестезию у нас делали очень-очень-очень редко. С нас вот драли. Она, конечно, вот эта вот тарусальная анестезия, она тяжелая. Она достаточно сложная, но если делать постоянно, если ее, то рука набивается очень хорошо. Но ну, я не знаю, ну, обезболивает очень хорошо. Бывает такое, что крылья нижней челюсти намного шире, и поэтому тогда приходится даже иглы, порой длинные иглы не хватает. Но это уже, это уже нюансы. Такое редко, получ... редко было, но были у меня такие атипичные расположения. Вот. Однако вот вот здесь вот тоже, у, тоже вот это вот учтите. Если вам вдруг сделали анестезию в катали туда вот в карпульных шприцах, вы будете видеть, что там идет карпул, и там и вам в катали полный шприц, и у вас нет обезболивания, она вам делает, а вам все равно больно, то вставайте, не вещитесь, уходите, пишите, пусть она переназначает вас, потому что, извините меня, она мало, того, что она вкатала там анестезии достаточно много. Но анестезия не... сейчас она сделает вам еще больше, а у нас люди сейчас аллергизированы, и тогда еще неизвестно, какую аллергию вы получите. Поэтому в таком случае у этого врача лечиться сразу. Вот, кстати, тут первая моя консультация, когда вот девушка попала в такую ситуацию, вот у нее и было так, что врач никак не мог ей сделать анестезию. Если врач не может справиться с анестезией на нижней челюсти, уважаемые товарищи, меняйте врача сразу. Потому что это уже ну, это уже полные отстой. А такое сейчас, кстати, к сожалению, не редкость. Молодняк у нас сидит, молодняк сейчас думает только о деньгах. Молодняк у нас не успеет институт закончить, они уже в частных клиниках начинают лечить за деньги. Извините меня, но ты сначала еще на бесплатном приеме наделаешь столько косяков и ошибок, что там расхлюбывать придется врачам еще за отделением. Вот, а они уже лезут, там уже мамки-папки, уже позвонили, она уже лезет, она уже очень старается. Да сколько бы она ни старалась, нету навыка. Нету навыка, а если нет навыка, то пускать до денежного приема до, ни в коем случае нельзя. Вот, поэтому мой вам совет. Если при производстве анестезии на нижней челюсти у вас возникли какие-то проблемы с обезболиванием, не обезболивается. Врач не может вам дать четкого ответа, внятного на то, что он обезболил, не обезболил. Вот, еще дальше. Обезболивание при лечении пульпитов периодонтитов нужно не на весь курс лечения, а именно вот на ту болезненную процедуру, которую, если, допустим, вы вошли. периодонтит как правило, возникает тогда, когда уже нет нерва, когда уже нет болезненности нигде. Но если остается болезненность в каналах, если где-то что-то, да, надо, чтобы не мучить человека, чтобы надо сделать анестезию, обезболить и промыть эти каналы. У нас есть пасты, еще раз говорю, формалин, содержащие пасты. Они, неправда, не верьте тому, что сейчас не употребляется формалин. Это единственное, что может убрать грануляции из канала. Это единственное, что может помочь. Сколько бы там крутых паст, сколько бы, сколько бы там я ни читала, вот сколько было, все равно поняла – что только формалин четко, жестко прижет именно там, где надо, и у вас все успокоится. Была э, очень хорошая жидкость, которую я тоже любила лечить, и Вот Она была, э, вернее, жидкость, но она была для временного пломбирования, но из нее можно сделать, делать было и пасты. И я делала вот эти пасты, временно пломбировала, и человек на 10 дней уходил. Там в состав входило как раз небольшое количество формалина, и после я пломбировала любые зубы, пятерки особенно, очень вредные зубы. Девочки часто очень звонят по платным консультациям по поводу пятерок. Если у вас пятые зубы заболели, вы удаляли нерв и возник передонтит в этих пятерках, будьте, пожалуйста, сами внимательны. Если врач по каким-то причинам не назначает на снимок, сделайте снимок самостоятельно. Проконсультируйтесь по этому снимку у одного, у двух, у трех врачей. Если мнения врачей совпадают, значит, вас ведут правильно. Если один говорит одно, другое, третий третье, значит, тут уже надо действительно бить тревогу, потому что вы можете потерять, просто потерять зуб. Значит, перидонтитные боли обычно, как правило, это боли при накусывании. Острые, когда после того, как у вас возникает, возникает они у вас, так, хронический периодонтит в обострении, никогда. Когда вам вылечили пульпит, ну, как правило, это лечили некачественно. Вот точно так же запломбировали сразу, ничего, зубик поболит, потом пройдет. Вот у вас зубик поболел, потом прошел, через два года он вам дает резкую боль при накусывании днем и ночью. У вас зуб болит, болит, болит, болит, потом надувает щеку. Вот это называется периодонтит, который переходит в периостит. Фиброзные периодонтиты. Как правило, периодонтит можно увидеть на снимке. На корнях есть периодонтальная щель. Она где-то 1 миллиметр шириной. Эта щель она окружает корень зуба. корни зуба. Почему? Потому что зуб у нас в своем вольвеуле он не вбит, не вколочен, как гвоздь. Он висит на подвеске, называемом периодонтом. Это такие связки которая обеспечивает амортизацию зуба при, при функциональной нагрузке, потому что 390 кг на 1 см квадратный бьет тогда, когда ваши челюсти кусают. Вы понимаете, что амортизация такого удара, такой силы движения, она должна присутствовать обязательно. Поэтому э я могу сказать, что периодонтиты довольно часто осложнение после лечения пульпитов. Почему? Потому что, еще раз говорю: каналы пломбируют сразу. Я уже говорила осторожно, пульпиты, вот в этом о видео, что они то кровотечение останавливают и сразу пломбируют. Но микрокровотечение там еще идет и будет идти еще до суток. И вы понимаете, что вот это микрокровотечение оно идет в эту маленькую щель в периодонт. А потом этому всему надо рассосаться. а Для того, чтобы рассосаться, этому всему надо обостриться. А поскольку ваши иммунные системы сейчас все погашены прививками, а также теми энергетиками, которые вы покупаете в магазинах, то ни о каком хорошем иммунитете у большинства людей, по крайней мере у тех, кого я консультировала, идти даже речи быть не может. Я, допустим, никакие не ни юпи, никакие энергетики, я даже не пробовала эту гадость. Мы помню как-то... Как-то купили одно пиво, я пиво никогда не пила, немецкое какое-то пиво, вроде как хорошее марки. Когда я выпила это пиво, вы не представляете, что со мной стало происходить. Ну, в общем, в общем там, там явно было что-то не то, у меня как-то и ноги дергало, и все прочее. Но я человек к такому вещам непривычный, я вообще сейчас в рот ничего не беру, ни пива, ничего. Курить я никогда не курила вот, и в рот даже не брала эту соску, потому что я не понимаю, зачем. Если вы прекрасно понимаете, что табак – яд, зачем брать себе в рот этот яд? Зачем курить, зачем к нему привыкать? Вот это мне никогда не было понятно. А, ну, как бы, бытовое пьянство, как бы, когда-то, ну, так, где-то мы на куда-то на вечеринке, это всегда там что-то такое было, мы не считали это зазорным. Вот, а теперь уже, когда действительно, грудило ну, дошло до этого, вот как-то в один момент меня вообще от всего отвернуло. Вот, и я больше ничего в рот не брала. Но ну, вот что-то тут захотелось, потому что, ну, бомбят же этой рекламы и всем прочим. Думаю, дай попробую. Я буквально два глотка сделала. Я потом ночь не спала, что со мной было. Меня выворачивало наизнанку просто. Не то, что у меня какие-то, у меня и сосуды реагировали, все. Недаром же говорят, что сейчас об этом пиве в дешевом. Там очень много гормонов, горм... эстрогенов, Гор... гормональных этих самых добавок, эстрогенов. Хмель же является все-таки. В хмеле содержатся эстрогены, добавки. Вот, посмотрите, профессора Жданова. Вот, поэтому иммунитеты у вас у всех на нуле. Вот, вы не понимаете того, что иммунитет надо поддерживать, вы не понимаете того, что надо пить биодобавки, ну не понимаете дальше. Но со временем вы все, равно при, вы все равно к этому придете. И у нас есть особенно, вот мне жаль, вот тех людей, которые с системными заболеваниями. Ну хорошо, уважаемые, но это можно было вас пожалеть в 20 веке, когда не было у нас такого понятия, как БАДы. Что такое БАД? Вот если... БАДы лечат вот эти системные заболевания, они являются как раз вот той цепочкой, той кормежкой всех микроэлементов, которых вам не хватает. Потому что большинство заболеваний можно спрогнозировать с вам просто – спектральный анализ микроэлементов, которые у вас есть, ногтя или волоса, которые есть в вашем организме, может даже спрогнозировать, чем и когда вы заболеете, на какой, и на сколько времени это будет, то есть какой у вас дефицит или, допу допустим, даже переизбыток. Вот недаром же что доказательная медицина, вот сейчас они же недаром говорят, что у нас появились дефицитарные заболевания, такие как Пилагра. Пилагра была, это недостаток фолиевой кислоты, она была распространена очень в военное время, Второй мировой войны, когда действительно был голод, когда Население, в общем-то, голодало, есть было нечего, но сейчас же не голод, но видите, как война, и война идет, информационная война. Вот И, в общем-то, нашу Россию вычищают, и вам надо знать о том, что никто не заинтересован ни в жизни вас, ни ваших детей, ни ваших близких, кроме как только вы сами. Поэтому вот такие вот зубы периодонтитные, которые вот так вот лечились, как пульпит, перед, которая, вернее, пульпит, когда лечился, вот так вот ничего поболит и пройдет, как правило, такие зубы потом обостряются, потому что иммунитета нет, и никто вам ничего там рассасывать не будет. Иммунитет не срабатывает, и рано или поздно, когда вы простываете, а простыть у нас сейчас проще простого, вот, это самое, у вас раз и резко начинает болеть зуб. Да еще там, добавок ко всему, там вырастают гранулемы. Гранулема или киста, ну, гранулема считается до 0,5 сантиметра, то есть 5 миллиметров в размере, вот расширение в области корня, это гранулема. А если больше 5 миллиметров расширения, то это уже киста вот до где-то одного сантиметра, это уже киста, и никакой ортодонт, ортопед, никто не будет вам ставить никакие ортопедические конструкции на такие зубы. Но только если действительно по великому блату, но в, официальной, в официальных поликлиниках и клиниках, вам никто этого делать не будет. Вы знаете, у меня как-то был один такой случай в поликлинике, меня нашел молодой человек, я работала в бесплатной поликлинике, а поскольку я уже работала в платной, я поняла, что мне лучше его вести в платную поликлинику, ну, в общем, мы с ним пришли в эту платную поликлинику. Что там произошло? Когда мы сделали снимок, я просто была, я просто хохотала, вот. А мое начальство там, ну, естественно, они же платная клиника, чтобы не подставлять себя. Они, ой, что вы, достоять не будет и так далее. В общем, что произошло? Его в Испании, он, значит, уехал когда-то в Турцию, там остался нелегально, он туда уехал по путевке остался там нелегально, остался там работать, Было у кого работать. Но потом каким-то образом перебрался в Испанию. А, значит, товарищ он в, восточной национальности, ну, они уже такие у нас любители, лягушки-путешественницы. И вот сейчас он приехал, наконец-таки, в Россию. Значит, ему в Испании вылечили зуб. Вылечили зуб амальгамой. Я вообще, я просто удивляюсь. Уважаемый товарищи, еще раз спрошу, перегонтиты очень часто провоцируются вот этими амальгамными пломбами. Все дело в том, что ему амальгаму мало того, что поставили просто пломбу амальгамную, Ему еще это амальгаму в сандалили без прокладок, в сандалили сделали такие уступки, даже туда в каналы ввели Мальгаму. И что у него произошло? Значит, в результате очень сильной теплопроводности амальгама, это же все-таки металлическая пломба, она бывает серебряная, бывает медная. Ой, сейчас только каких только не делают, еще какие-то виды амальгам появились. Я вообще не понимаю, зачем они появляются. Потому что если вы будете ставить коронку, то эту гадость надо удалять. Но это действительно гадость. У нее очень высокая теплопроводность, выше, чем теплопроводность тканей зуба. Значит, расширяется амальгама. Ведь любой материал при нагревании расширяется, и твердый, и жидкий, и любой. Расширяется амальгама быстрее, чем ткани зуба. В результате, когда она расширяется, при одном и том же воздействии, ткани зуба остаются еще не в расширенном состоянии, амальгама уже расширяется. И она ломает эти стенки зуба, потому что в результате вот какие пломбы. Пломба стоит, стоит а зуб раскрошился. Вот, вот, вот таким образом зубы и крошатся, потому что причина тому, что зуб раскрошился, это вот эта пломба. Так ему мало того, что ему еще в корни поставили, у него возникло у него возникло разрежение костной ткани на бифуркации зуба. Что такое бифуркация? Когда корни вот так вот стоит двух, в двухкорневой зуб. Вот это место называется, там где корни расходятся на два корня, называется бифуркацией. Вот здесь вот у него было все черное. я сразу поняла почему. По одной простой причине. Потому что стояла эта пломба, высокая теплопроводность. И, естественно, высокие, холодные и высокие температуры давали свое дело, и там возникло просто воспаление. У него возникло воспаление периода в бифуркации, благодаря, такой, благодаря такому лечению в Испании. Я не знаю, кто там в Испании так лечит, но я была в шоке от врачей в Испании. И вот когда мы ему сделали, я говорю, моя начальница потом пришла, зачем вы лечили этот зуб, зачем этот зуб? Я говорю, девочки ничего не будет абсолютно но как ни странно, парень он крепкий физически крепкий, все хорошо мы заменили ему пломбу я поставила ему прикладки мы прошли с ним каналы, посмотрели все тихо, все спокойно, но вот эта дурацкая пломба, по-дурацки поставленная дала ему вот такое вот дело что у него возникло, возник периодонтит в бифуркацию зуба, вы представляете, только сейчас вот теперь понимаю, вспомнила вот это, только сейчас вот делаю видео вспомнила наконец вот этот момент Поэтому бифуркация, конечно, бифуркация, вообще воспаление в бифуркации, когда-то мы не лечили, мы сразу удаляли такие зубы. Но я могу сказать, сейчас я бы уже такие зубы не удаляла. Еще, уважаемые товарищи, не знаю почему, не знаю почему ваши врачи не назначают вам физиопроцедуры. Великолепно помогают физиопроцедуры такие, как УВЧ, новотермической дозе не тепловая доза а термическая доза без тепла чтобы вы не чувствовали только как гудит аппарат и кстати у ВЧ намного мощнее процедура чем у ультравысокие частоты, чем магниты. Магниты – это низкочастотная процедура. Как правило, назначают вот для того, чтобы усиление было, назначают и магниты, и УВЧ. Вы знаете, низкочастотные и высокочастотные процедуры, как правило, вместе не назначаются. Поэтому это уже начинают извращаться тогда, когда не знают, что с вами делать. Делайте либо то, либо другое. УВЧ – это помощнее процедура, поэтому если у вас часто кружится голова, если вы гипертоник, если вы это самое, УВЧ не делайте, однозначно подскочит давление. Вам пойдут магниты. Низкочастотная процедура, она очень безболезненна, но единственное, что больше 10 тесла, пожалуйста, не давайте на область головы. Больше 10 млтс процедура магнитов не делается. Потому что мне как-то взяли, по, по доброте душевной, я не знала, просто я сама не знала, я думала, что все-таки человек... Мне в или 15 мили Тесла, а я человек очень, очень чувствительный на все это дело, и в результате у меня так болела голова, у меня все так разболелось... И вместо хорошего эффекта у меня дало такой эффект, что я зареклась уже ходить на ОВЧ. Но все дело в том, что я сама уже давно лечусь БАДами. Я сама уже давно знаю, что существуют у нас растения, которые являются естественными антибиотиками, причем универсальными антибиотиками. Синтетические антибиотики необходимо знать, на какую флору, где что они действуют. И еще не факт того, что синтетические антибиотики, они будут губить как патогенную флору, так и нужную флору, потому что в нашем организме существует симбиоз различных микроорганизмов, полости рта, у нас есть все, вплоть до синегнойной палочки. Но это все в таких процентных соотношениях, что оно одно другому никогда не мешает. Но как только сдвигается ПАЖ, либо в кислую, либо в щелочную сторону, начинается пляска нашей микрофлоры. Поэтому микрофлора – это самое грязное место. Не одно место, которое у нас там сзади, оно грязное. Нет, оно не грязное. Там своя микрофлора, и с ней легко разобраться. Полость рта является самым, самым грязным местом, в котором чего только нет, а от которого ждать можно все что угодно. Поэтому уважаемые, уважаемые, после явления, кстати, вот, кстати, вот эти манипуляции магниты и УВЧ, они очень хорошо рассасывают вот те микрогематомы, о которых я вам говорила. Когда вам пломбируют каналы сразу, зуб болит после, после лечения, некоторое время не успокаивается, накусывает больно. Вот, кстати, в это время очень полезно походить на вот эти процедуры. Эти процедуры помогают рассасывать вот эти внутренние гематомки, маленькие микро-гематомки, которые образовались в результате неквалифицированных действий врача, что он вам закрыл зуб сразу и не дал возможности остановиться, остановиться кровотечению на микроуровне. уровне Вот. Они прекрасно помогают сохранить вам зубы, и даже можно вот это вот дело контролировать на снимочке. Не пугайтесь того, что снимок там вот много я сделали, немного снимок. Дело в том, что у нас сейчас, после нашего Чернобыльского взрыва, мы все в радиоактивной зоне находимся. Припять это только. И сейчас полмиллиарда лет, период полураспада урана и вообще вот всех этих, там миллиарды лет, то есть 20 лет или 10, с 87 сколько у нас там лет прошло, 20 лет, это вовсе не тот период, после которого уже радиации нету Мы сейчас все живем все равно в радиоактивной зоне после Чернобыльского взрыва, все равно Чернобыль дает себя знать, все равно радиация дает себя знать, и это надо знать. Есть, кстати, очень много БАДов, которые прекрасно помогают справляться именно с радиацией и прекрасно вводит радиацию. Поэтому тот, кто жил в чернобыльских зонах, так и в близких зонах, вот, я очень рекомендую пропить вот эти БАДы и, в общем-то, периодически их для себя пропивать. Есть, я сейчас обнаружила очень хорошие БАДы, они прекрасно действуют, самочувствие улучшается, у меня очень хорошо работает иммунная система. Но ну, учитывая то, что, конечно, я докторам тоже не позволяю садиться себе на голову. И только... Ну, а стоматологи вот эти молодые, они мне лечат зубы только под моим контролем. То есть, кто начинает уже самоуправничать, я просто не работаю с этим человеком, не лечу у него зубы. Вот, поэтому, уважаемые товарищи, передонтиты являются, как правило, осложнением просто после неправильно леченных пульпитов. Вот, самостоятельно они нигде не возникают. Либо они самостоятельно возникают, если зуб очень длительно разрушен. Вот как мужчины боятся лечить очень часто. Жевательные зубы разрушены, не хотят. Вот дети, допустим, не хотят раз, разрушенные шестерки. Через такой зуб, зуб поболит, поболит, потом пройдет, и потом этот зуб разрушен, начинаешь лечить, оттуда уже вонь идет вот это вот все. Вот это передонтитно, то есть сгнил нервы, и там уже передонтит однозначно. Вот, поэтому все это лечится, все это поддается лечению, хорошему лечению. Я задалась как-то целью два года назад, и я очень меня заинтересовал один. Один наш материал, я не буду его называть, потому что э, наши доки, понимаете, как э, тут много сейчас будет, ли ой, а, да это фу, э, я вообще, э, э, вообще, когда я попадаю в стоматологию, там у нас есть товарищ, который в свое время был, завидовал медтехникой, а потом, когда у нас появилась возможность сделать свое предприятие, он ушел. Из этой медтехники организовал свое, свой стоматологический этот самый, и у него до сих пор все поликлиники, все клиники все покупают все, что нужно. Вот. и я вот когда к нему попадала, я очень любила вот ходить по всем вот этим жидкостям. Я у него читала все. И я вот нашла одну жидкость, она мне очень понравилась, и по составу, и все. И я именно на наших, на русских жидкостях. Я не смотрела ни на какие иностранные и все. И потом я пришла к выводу, что у нас очень много, наша промышленность очень много выпускает прекрасных медицинских жидкостей. Для лечения каналов зубов, для лечения передонтитов не надо пускаться, не надо вот, э, повер, повертеться на то, что вы знаете, мы вас таким крутым материалом, вот он французский, вот он испанский, вот он итальянский. Вы знаете, очень часто одни слизывают у других, и в принципе, э, исходные материалы, не все те же самые, все, что есть, все, что было, то и было. Вот, хотя, с другой стороны, вот, по тем же самым БАДам, конечно, ну, иностранные БАДы есть, хотя, в принципе, и наши вот сейчас БАДы есть. Но вот, э, такие БАДы, как и Валар, конечно, это полная жуть. Вот. Поэтому э, я могу сказать только одно, что э, не бойтесь лечить периодонтиты, не забывайте про физиотерапию. Все замечательно лечится, все получается. Не ведитесь на импортные материалы. Наши материалы лечат не хуже. Я делала нашими материалами, и наши материалы помогали все помогали вылечивать. Будьте добры, пусть у вас все будет хорошо.